Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Александровка, Корсаковского района Орловской области. Приятного просмотра! Вот первый домик, друзья. Кто-то здесь дорожку косил, посмотрим живет здесь кто. Ну, похоже, что не живет никто. Да, дом на замке закрыт. И тут тропинку косил. Дом заброшен. Идем дальше. Здесь тоже домик. Зарос. Заброшенный. В бурьяне. Вот, машина едет. Здравствуйте. еще? Фильм снимаю про деревню. Есть кто-нибудь живой? здесь нет никого. Вообще никого нет? А вы живете здесь, что Нет, А, пасека? На той стороне можно. А, там еще есть страна. Так, друзья, на этой улице встретил сейчас местного пасечника. Говорит, что здесь никто не живет, никого нет. Сейчас поедем куда дальше проедем. Посмотрим. Может быть там кто-то есть. Проехали немного подальше. Здесь идет дорога накатанная. Асфальт видно было раньше. Вот там ангары какие-то виднеются. Возможно там зерно хранят. О! Куропатки. Да, куропатки. Ловки, напугали. Маленькие куропатки. Первый дом. С этой стороны. Домик заброшен. Электричество подходит. Все заросло. с этой стороны. Прожекторы какие-то висят на столбе. На этом, на этом. Гараж. Есть то? Йо. Там вот домик в кустах. Еще один заброшенный. Здесь вот подвал был, здесь дома были. Вот что от дома осталось. Следующий дом, кто-то живет. Комбайн стоит. Впереди у нас еще какой-то домик заброшенный. Возможно, магазин был. Тут тоже техника стоит. Комбайн старый, машина. Интересное какое-то здание, надпись. Посмотрим поближе, что там написано. А, здесь был магазин. повседневного спроса что товары да товары повседневного спроса магазинчик был стекло кто-то разбил весы остались с прилавком и с правой стороны два домика стоят и живет там сейчас посмотрим дорожка есть к ним здесь дом тоже заброшен зарос и дальше электричество не идет в вот последний столб с проводами дальше электричество нет друзья двигается туча большая надо бы успеть уехать отсюда иначе под дождь попадем не проедем так здесь вот первый ряд домов вот домик стоит в кустах заброшенный деревянный дом или ты сарай Вот там был дом. Одна труба осталась от него. О, какая высокая. Здесь кто-то живет. Сейчас посмотрим поближе. О, здесь много-много пчел. никого не видно чья-то пасека никого возможно приезжают тут на лето так, друзья, тут еще дорожка идет. Это, наверное, вот к тем домам. Попробуем пройти туда. Может быть, там кто-нибудь есть. Но пока никого я не встретил. Есть несколько домов жилых, но там никого не видно. Вот такая вот деревня, друзья, Александровка. Дома расположены вообще непонятно как там два там три на той стороне несколько домов жилых постоянных я думаю дома два. вот где первом доме собаки гавкают и второй дом где стоит техника фермер там какой-то живет но не там не ни там никого я не видел пообщаться было не с кем а спросить у людей про деревню так что сейчас посмотрим